Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы будем проводить обзор распылителей, которыми мы пользуемся в нашем питомнике. Итак, ну начнем с простого. Это обычный пистолет. Обычный пистолет, как он работает всем давно известно, но он у меня она постоянно включен, то есть заливается растение так. то есть пистолет довольно хорошая вещь, когда хода, походить и пополивать, но полив его очень хорош вот так Стоите, держите и прекрасно все получается. Прекрасно все поливается то есть... ну, я обычно так и поливаю растения. Пистолета. Это тоже можно достать до верха. То есть так стоишь, поливаешь. Минуты 3-4 и оно начищается. При хорошем напоре полтора атмосферы, ну, за 15 минут, я думаю, ведро набирает даже меньше. Ну, а если дальше смотреть, то вот такая же, как пистолет, идет у нас морковка. то есть как пистолет она. Просто распыление тут поменьше иногда есть. Я поливаю ей семена, она как пыль. Ну, а в принципе точно, как пистолет. Даже у него, по-моему, длина струи поменьше. А так, пожалуйста, тоже все поливает, все хорошо. Ну, держать просто шланг надо. Если пистолет постоянно. Если дальше, дальше у нас идет. Вот такая штука. Это идет у нас ракушка. Попадает вода сюда. Никогда не забивается. Хорошая вещь. Почему она на доске? Она ставится между грядками. Я потом покажу вам. А сейчас я покажу как она. Вот она снялась. Видите, здесь просто кусок трубы и она одевается и довольно-таки хорошая вещь. Ну, палку что сам уже сделал, да, ну, самодельно, да, подставочку сделал. эту. Сейчас она поливается, можно, можно видеть. Вот видно, да? Взять ее спокойно поставить под растения и отойти. Ну она между грядками у нас стоит, поэтому она на палке я потом сейчас покажу вам здесь. Довольно хорошая удобная вещь. Капля мелкая. Капля мелкая и проблем не создает. Ну вот здесь, как можете видеть, вот уже посажено, здесь еще будет засажено. То есть две ракушки, подсоединение идет вот здесь, внизу, внизу. то есть подошел, шланг включил, поливается там, потом шланг переставил, можно подвинуть их, она между грядками удобненько и все. Добивает до конца, то есть в ту сторону и в эту сторону, при хорошем напоре, естественно. О, прекрасный. Еще... Если дырку напильником подпилить, то можно, откуда идет распыление, капля будет крупнее, но будет бить дальше. Но опять же, это нужен очень хороший напор. Ну, это вот, попроще, веерный распылитель довольно тоже удобная штука и землю разбивает, когда она комками и полив идет хороший, такую площадь очень хорошую при хорошем напоре. Сейчас мы его проверим и посмотрим. если можно видеть ее вот она вот идет но ну, где-то метров метров 6 но это напор еще не такой хороший поэтому можно поставить ее в грядку Вот она поливает ветки. Ну туда дальше поровнее поставить, конечно, же, подождать. Отходим. Ну, напор такой слабый. У меня был без латуневых вот этих вот э, распылителей сами, которые. Ну а капля довольно крупная. На пару часов поставили и у вас объем как бы хороший получился. Вот он Ну по средней стоимости так сейчас не скажу. Цену дабы не, не не рекламировать ничего. Ну ходит у меня проходил такой долго. Ну правда без латуневых этих и распыление было намного больше просто латуневые скорее всего меньше. Ну и перейдем к самому мощному и самому бомбическому так сказать распылителю который больше всего у меня их два здесь регулируется вот регулируется тут то есть площадь регулируется Потом капля воды регулируется, вот здесь можно до конца ее уменьшить, то есть очень хорошая вещь. Опять же здесь можно поставить, чтобы поливалось, например, только посередине, вот эти будут работать. Но сейчас мы, я вам продемонстрирую это все. В одну сторону. Вот он идет в одну сторону. Отходите, император, отходите на вас. Ну да, этот посильнее бьет. Это посильнее бьет и получше, потому что ну и так же и ввысь тоже самое. Угу. Сейчас попробуем даже от... регулировать капли. <реклама> да. стал на пол поменьше, но капля по... помягче он бьет, помягче, и поэтому можно закрыть, две закрыли, например, две закрыли мы, уже мельче видите, но ну, так выше становится, и здесь, с этой стороны две закрыли, вот видите, в принципе, получается вот такая вот ситуация. Ну, конечно, Он выше. Он встал. Ой, Ох, сюда даже достает. Ну, сами можете видеть, да? Прекрасная вещь, которую я пользуюсь и довольно-таки нормально все происходит. Ну что, уважаемые друзья, то, что мы используем, я рассказал, в принципе. Ну, в нашем деле главное полив многие спрашивают какие удобрения мы используем мы не используем удобрения практически никакие кроме корневина, для того чтобы он прижился у нас идет очень хороший мощный полив похвой в основном похвой то есть дождевание все эти приспособления я показал выбирать вам то есть поливать надо очень хорошо и много, и обильно. И тогда все будет расти. На этом все. Всего доброго. Удачи. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Войны Дорик.